Она называется "Лебедь-щука и рак", хотя все ее называют по строчке вот ну, там вот внизу. Однажды лебедь, рак и щука, лебедь, рак и щука, лебедь, рак и щука. ну как бы уже устоявшаяся басня. Лебедь, рак и щука. Называется она немножко по-другому. Лебедь, щука и рак. 14 -го года, 1814 года издана 1816. предполагает что Иван Андреевич написал ее по поводу анти-Наполеоновской коалиции, которую возглавлял Александр Первый, где не было, значит, единства. По другой версии в сенате там какие-то были нестыковки, тоже вот такие вот несогласованные действия, и они сподвигли его в написание. Обратите внимание. Вот что значит шедевр. Он в буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Двенадцать. двенадцать строчек. В двенадцати строчках э -э -э море смысла, безна смысла. Допустим, последняя "авоз и на не там" стало просто э -э поговоркой само название лебед рак стало тоже нарицательным когда описывается неслажное действие как, какие-либо да ну просто дело в том что на прошлой неделе мне эта басня попалась два раза два раза абсолютно случайно я подумал что это не это же неспроста не и решил немножечко ну поднять текст оказался очень короткая не длинная вот и читая ее конечно же понимаешь что это знаешь лаконизмом, вот как я уже сказал без насмысла и давайте просто освежим в памяти да наверняка большинство из нас из вас из нас ее читали если читали вообще школьный школьные годы вот значит лебедчука Чука Ирак. Когда в товарищах согласия нет. Обратите внимание, в товарищах здесь сразу обозначено, что это люди-единомышленники. Это товарищи, это не какие-то случайные сброд, случайные под... рекрутированные, так сказать, нанятые три персонажа. Нет, нет, товарищи. В 1814 году товарищи еще не имело большевистского смысла значит, наполнение, но опять же оно имело конкретно, вот, достаточно конкретное значит, группу людей, товарищей, между собой, товарищи, когда в товарищах согласия нет, налад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Это, кстати, три строчки. Первые они выделены как резюме, окончательный смысл всего поставлены впереди. И были версии где вот эти последние три источки в конце как под завершение подведение итогов Но обратите внимание что здесь идет рифма мука и щука однажды лебед рак и щука и выйдет из него не дело только мука однажды лебед рак да щука вести с поклажей воз взялись то есть товарищи взялись за общее дело и вместе трое все в него впряглись впряглись понимаешь то есть взялись непосредственно засучив рукава можно сказать да при Впря... впрячься в дело. даже есть такое устойчивое выражение впрячься за кого-то за что-то впряглись из кожи лезут вон то есть стараются понимаешь стара не просто а в общем то ну, делают максимально, что можно. Максимально. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Ничего не продвигается. Дело никуда не при... Несмотря на товарищество. Несмотря на то, что они взялись за дело, впряглись. Они так натвалит, значит, да? Впряглись. Из кожи лезут вон. Делают максимально, что могут. И что... ничего не происходит. А возу нет уходу. Поклажа бы для них казалась и легка, то есть обратите внимание, тот, который, допустим, подписал этих людей, э, людей, ну персонажей, да, на общее дело, он, скорее всего, со соизмерил, ну поклажа, поклажа бы для них казалась легка, то есть не... дело не в том, что это огромная телега, настоящая, там 10 мешков муки. И какой-то лебедь, рак и щука, ну, а у них нет шансов, скажем так, нет. Это, допустим, не знаю, в цирке или в зоопарке маленькая тележечка какая-то, какой-то мешочек там символический, да? Это для них подъемная, подъемная вещь. Поклажа и воз. Подъемная. Но поклажа бы для них казалась легкая, то есть дело почему, дело почему не идет? Не потому что тяжело, а в чем-то другом. Сейчас будем выяснять. Да лебедь рвется в облака облака высь горе, возвышенное устремление что такое неотмирное то есть символически если вот так вот разобраться да потом опять же смотрите из всех троих щука лебедь рак скорее всего лебедь из них наверняка самый сильный если вот ему не мешали вот эти два оставшихся персонажа то наверняка он бы поднял эту тележку в облака но к сожалению из нее бы все нафиг вывалилась потому что почему потому что и мы имеем конкретную задачу это сухопутные э, средства передвижения по земле Понимаешь? и даже если тебе никто не мешал ни щука ни рак допустим, другие участники консессии а ты бы взялся за нее но у тебя вектор направления про... не соответствующей задачи то ни хера бы не получилось тут оно просто а а в вс, все нет ходу ладно он бы поднялся в облака с лебедем и все бы нафиг вывалилось это ли нужно было в конце концов нет конечно далебед рвется в облака рак пятится назад здесь как во всех почти баснях Крылова используется вместо ну вы понятно что это про людей да но используется животные. почему животные потому что они очень характерные у них характерные признаки лебедь летает рвется в облака у рака какая специфика у него ну здесь как у и у щуки двойная водная стихия но у него так сказать основной его признак это пятится назад здесь такая указана не просто он со щукой в воде нет он пятится назад а щука тянет в воду опять то небо то вода то есть это не подходит а даже если и подходит то есть наш спектр да? Наш уровень Земля, да, рак может по земле, но к сожалению, к сожалению, он что делает? Несмотря на то, что он сухопутный, ну, сухопутный да, может в этом направлении взаимодействовать с тележкой и с грузом, но он пятится назад, то есть вот его в пригликах и всех, но вместо того, чтобы двигаться вперед, он пятится назад, оглядывается назад в прошлое как вернуть бывшую да как я оленя раньше да, да, и раньше как мне стыдно и вот это вот все прошлое совок 2 ссср 2.0 вернуться значит в до семнадцатого года в традиционализм до петровскую до, до ивана четвертого в античность куда-нибудь вот туда вот пятится и то есть пятится назад не будет никакого толку пока мы вы я мы все, или кто-то водить, пятится назад. Вот это прошлое давлеет. Нет устр... движения вперед. Нет движения вперед. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А я заявляю, нельзя даже единожды войти в нее, если действительно это река. Пятится назад, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. То есть не в том задача найти виновных. Понимаешь, имеется. Вот здесь так вот. Это не это главное, да только воз и ныне там, то есть а возу все нет ходу и очень долго, да только воз и ныне и ныне, вот ситуация уже разбирается, уже все в кур уже все видят беду, ну что ничего не происходит, никакого движения, а он все ныне там, то есть смотрите вот как я говорю три минимальных необходимых качества руководителя, это как допустим первое из них это знать кому поручить кому поручить дело кому поручить проконтролировать исполнение и э, вознаградить либо наказать по результатам это как минимум вот если три этих качество нет, то это бессмысленно понимаешь здесь ми, мы имеем что э, то что разнонаправленные векторы приложения приложения усилий из кожи лезут вот то есть они стараются они друзья и стараются, но либо подписались сами, либо были кем-то назначены не подходящие для выполнения задачи люди, ну персонажи с, с характерными качествами. В отличие от животных, у которых вот это вот характеристики такие виды специфические, да, летать, плавать, пятиться. Люди могут дать себе отчет, что вот он специалист в этой области. Мы решаем задачу или мы самовыражаемся. Мы решаем задачу. И поэтому надо вот эта разновекторность, да. Авиация, морской флот, сухопутные войска, решают общую задачу вместе. Специфически, да. Но так как Берлин находится на Земле, да, а не где-то там под водой, то все-таки придет туда пехота. Леонов из фильма 33 придет туда. Вы были за границу да, в Праге, Берлине, Варшаве? Какие туристов Нет, в пехоте. То есть придет пехота, а его поддержит воздух авиации, а корабли, а морфлот, да, на море, значит, там будет топить всех этих подвоз э -э -э оружия и все такое прочее вражеское. Помогать, понимаешь? То есть сначала определяем специалиста в поставленной задаче. Это поставлена задача сухопутная перевоз груза он не трудный не, не тяжелый легкий возможно возможно по силам по силам значит дело не в том что это тяжело а в том что э, выполнение происходит неправильно разновекторно и участники несмотря на их дружбу товарищество и добрую волю и из кожи воз у, лезут вон то есть полное взаимодействие и впряглись не отказываются готовы но здесь не имеет значения, как ты хорошо ладишь с этими всеми людьми, с которыми стал взаимодействовать при решении этой задачи. Не имеет значения. Понимаешь, если твоя специфика твоего взаимодействия э, не соответствует уровню задачи. То есть определить э, э, э, вектор, уровень задачи и э, того, кто может его решить. Кто может его решить? Ну получается рак может его решить если оставит вот это вот пятится назад вот это все оглядывание на прошлое назад задним умом прежними значит. а вот давай восстановим ссср 2.0 либо рабовладельческую античность какую нибудь либо дореволюционную русь либо ссср в границах там вот сейчас ссср жив документально сейчас вот эти оголтелый да это все ни о чем. Это пар вы пар выпускают в гудок. Это реально все так сделано. И не имеет значения, Новоселов, с кем он там стал тусить. С нодом. А, с... Нод! Так они ж совки! У них там все совковое. не не не не, не. Хорошо. А вот б... было бы у но да все античное. И что? Можно было б... с этими провластными, проватными, прохлемлевскими что-то иметь. Дело не в том, что у них там какие-то красные эти советские убежни а в том что они не подходящая компания понимаешь как могло бы все это произошли в идеале произойти в идеале допустим эту тележку не тяжелую по бережку где щука бы тянула в том направлении да да рак бы понял допустим подписывается часть людей и начинается определять их сильные стороны Хотя какие сильные стороны ну вот не соответствует поставленной задачи да. рвешься в облака мечтаешь идеализируешь ищешь не такую это как на сайте знакомств у тебя вот лебедь рак и щука у тебя раздирают ты ищешь ли ты рвешься в облака друга соратника подает патроны стопы стопы это ты рвешься в облака ищешь берегиню либо наоборот обратите внимание Здесь э, щука тянет воду, вода, море, море, глубина вот это бессознательное то есть есть идеализм, идеальное, идеаль, ну, рвущаяся в облака, а есть вот эта подводная часть глубинная, темная, потаенная, в которой шарит щука, не какой-то э, премудрый пусть пескарь, а щука хищная птица, птица, рыба, да. Вот это бессознательное, бессознательное, потаенная глубинное, оно ведь как? Оно, оно хищно, хищно и по отношению к сознательному, понимаешь? Поэтому надо иметь в виду, и да, ты, допустим, одновременно и мечтаешь об Эльфийке, и блин, пятясь назад, вспоминая о своих неудачах прошлого в этих отношениях, начинаешь по совету всяких зашкварных там этих что-то из подсознания проскакивает, и как он тебе советует, продай в рабство, и чтоб тебя поняли и, и прочую дичь подсознательную. Вот он пытается тебе навязать. Ни хера не получится. Конечно, нихера не получится. Потому что у тебя твой, значит, этот рак. Вместо того, чтобы поставить ее раком, ты пячешься назад. Понимаешь? Вспоминаешь о прошлом, о своих неудачах и как они тебя кидали. И начинаешь предварять ее отказом. Цель какая у тебя? Какая задача? отказать ей про оргазмировать нет поэтому в идеале могло бы быть как по бережку рак который понял что не надо пятница назад ты ничего не ты просто будешь толкать эту тележку и она перевернется даже если не будете мешать не лебедь не щука Понимаешь? вот ты начинаешь толкать то есть 5 назад толкая 5 назад толкая груз вперед ты его перевернешь скорее всего тем более что направление как бы указано, ну можно э, увидеть и его выбрать правильно перенаправить есть допустим специалист решается проблема специалист в области значит перевозки грузов сухопутных но вот у него бзик он там какой-то своеобразный противоположно направленный так вот задача либо товарищи подсказать ему либо ему самому понять что задача важнее твоей твоих предпочтений ты вот любишь пятиться назад но если это делу не поможет а вы уж впряглись тут написано впряглись и, и этот рак он точно так же впрягся понимаешь так вот либо ему надо подсказать ну вот человек либо в отличие от рака может сам понять что его вот особенности характерные пятница назад здесь как бы будут мешать то есть переориентирование главного участника сухопутного да, выбрать место где могли бы помочь ему остальные участники остальные участники консессии по бережку тут рядом щука хорошо что же вдоль берега и щука тянет в твоем направлении и лебедю можно подсказать что мол стоп стоп стоп не усерствуй. мы уже тут вдвоем несмотря на то что они оба водные так сказать создания, я оба водные казалось бы но у рака, у него двоякая, двойственная природа. Он может и в воде, да, он может и в воде. Это бессознательное, глубинное, водное, хищное. Да, может его дезориентировать. Понимаешь? Вот почему надо откреститься от него. Точнее, преодолеть, проработать, иметь в виду. Понимаешь? вот А не пускаться во все тяжкие, реализовывая его в зашкваре. Нет, чувак, это тупик. Это тупик. Да, хорошо, лебек не участвует, рак не участвует. Отлично, и щука ута утащила, значит, этот воз сухопутный под воду. Отлично. М -м -м, такова ли была задача? Не уверен. А вот если происходит осмысление человеческое, не такое, как у этих вот тупых животных, а у людей. Так, вот ты главный у нас, ты будешь у нас за паровоза, Ты сухопутный, допустим. Это твоя стезя. Сориентироваться в направлении. Не пятимся, а движемся вперед. Из песней. Да. Что мы можем? Ну, могу помочь вдоль берега, то есть максимальное содействие. То есть не в чистое поле. Этот же главный паровод должен понять, что если ему нужны помощники, то есть втроем бы они смогут. Втроем они смогут, то есть ему эти два тоже нужны. Тогда и путь выбираем вдоль берега вдоль берега и самый сильный из них лебедь не тящит одеяло воз на себя, а помогает уже вот этим двум подключившимся. Давайте еще раз. Когда в товарищах согласия нет, в товарищах и согласия. Понимаешь? У них не было согласия по поводу направления стратегии. А о них, допустим, друзья, товарищи на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело только мука они ж друг друга там мучили вот это все дело не идет все стоит на месте а происходит что происходит мучение участников мучение зачем-то нет зачем не надо однажды лебедь рак до да щука вести с поклажей воз взялись и в вме... и вместе трое все в него впряглись из кожи лезут вон а возу все нет ходу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 ты виноват ты тянешь на себя куда куда ты полетел а ты куда плывешь понимаешь начнется вот это вот там же потом вот это лебедок и щука», наверное, превратится в помните там еще есть басни а вы друзья как не садитесь все же музыканты не годитесь так вот эти тоже не годятся в исполнительном вот решение в вот этой вот этой задачи и когда тут начнется избирание выбирание виноватого ты рвешься облака скорее всего из-за тебя да нет она ж тянет в воду чего почему я тяну в воду посмотреть что он делаешь но ну, а вообще толкает назад 5 он толкает значит, задом вот поклажу посмотрите то есть когда начнется вот эта разборка выбор виноватого виноватого понимаешь кто прав ну понятно, что если вот этот виноват, то все остальные правы. Это не помогает решению проблемы. не не не не не не, -не. Судить не нам. То есть не надо. Ну, это лишнее. Не то. Вы из назначение виноватого. Понимаешь, это не то, что помогло бы решению проблемы. Да, это, конечно, мощная штука. Всем рекомендую. Как вам такое видение, друзья?